Долго не кричал, но вообще как проходит у официалов полная диагностика, сперва подключается зарядка, таким образом, потому что у нас примерно потребляется 17 ампер, если у вас аккумулятор оставляет желать лучшего по разным другим причинам, то лучше прикуриться, скажем так. отключаем диагностику смотрим суть какова. есть проблема по э, по поступлению воздуха скажем так рециркуляция выхлопных газов все сразу разговоры отметаю сразу я люблю машину сток не чипованную не вырезанную никак кто там вырезает EGR и делает все прочее, это дело сугубо личное. Я люблю сток. И вообще даже диагностикой заниматься нестоковых машин я тоже не люблю, потому что неизвестно, кто там прошивку, какую залил. Ладно, не суть. То есть у нас ДМРВ датчик МАФ мерит поступление воздуха, датчик давления сверяет количество воздуха и когда автомобиль блок управления двигателя понимает что идет другое количество воздуха он начинает семафорить есть у нас EGRH все у кого вырезан можете отключаться можете меня забанить кому как угодно для тех кому надо продолжаю есть у нас вакуумный насос, вот здесь вакуумный насос с помощью вращения делает вакуум, с помощью вот этого клапана создает разрежение и в определенный момент открывает вот этот клапан egr вот он. Газы попадают на впуск, соответственно, и шпилят отсюда. То есть, отсюда шпилит чистый воздух, отсюда шпилит выхлопные газы. Для чего это надо и надо ли оно вообще? Опять не будем разводить халивар. Куча информации в интернете. Как я вам уже всем сказал, я люблю сток. Вот. Сейчас на данный момент у меня по запросу, грубо говоря... Сейчас не могу, на навскидку 250 Запрос а На деле происходит 400 Виноват Либо вот этот друг Либо вот этот друг Ну и что маловероятно Вакуумный насос То есть вакуумный насос, повторяюсь Создает разряжение Вот этот чувак открывает Когда надо ему открыть соответственно клапан открывается тогда, когда ему надо открыть. Сейчас будем посмотреть. Запускаем диагностик. Кто-то пользуется Васей, кто-то пользуется Одисом. Скажу сразу для тех, кто начинает вообще только вникать и пользоваться. Я рекомендую потратить 7-10 тысяч и все-таки установить Одиса. Вася он имеет из 10 два плюса против Одиса. Всего лишь два. То, что он умеет записывать логи и графически выводить эти логи. Вот. На этом его плюсы кончаются. Вася, конечно, второй плюс Вася, он очень быстро подключается. На нем можно посмотреть быстро ошибочки. Я бы его сравнил легко с ELM, скажем так. Можно сделать заказ, можно не делать заказ. Точнее, можно сделать, ну, можно и в конце пометить, что... Этот лог, когда вы сохраняли, будет ваш ваша диагностика. Подписать номер машины там или еще что угодно сделать. Вот. Не суть. Так, во диагностика. Ставим на паузу. Продолжаем. Открываем. Извините за, скажем так, не особо корректное видео, но... Меня просто утомило дома сидеть, нарезать вот это все с компьютера туда-сюда. Поэтому я перешел на более примитивный метод. Вот, допустим, вот эта ошибка меня интересует. Так, она возникла при таких оборотах, при такой нагрузке, при скорости такой. Процент открытия. Не успел. Он еще читает просто. Сейчас, пауза вернулись обратно прошло минут пять так смотрим что меня интересует вот эта штука на чем мы остановились так рециркуляция расходомер я просто отключал менял генератор заводил без него на это временно пока плюем меня интересует больше вот эта штука вот о чем по сути видео третий раз утрояюсь они а даже не повторяюсь у кого его нету можете видео бросить и не смотреть дальше кому интересно смотрим анализируем соответственно даже не знаю как назвать потом видео либо диагностика либо поиск неисправностей пока еще не знаю потом придумаю удаляем ошибки Переходим в самодиагностику И соответственно для тех кто Начинает пользоваться Одисом Вот будет понятно На данный момент ошибок в двигателе Нет Заводим машину Так а чем мы заводим А мы заводим Ладно Чтобы Не пользоваться второй рукой старт-стоп она заводится так машина заведена обороты такие-то да кстати хороший вопрос как обозвать видео либо заклассиф... заклассифицировать его диагностики пользование Одисом либо поиском неисправности. Так, описание работы ты -ты, ты ты ты. У вас на каждой машине высвечивается вот такая менюшка. Можете посмотреть, в какой группе, допустим, что у вас расписано. Ну, допустим, если взять первую группу, чистота должна быть такая. Подача, пока прогретая, 10. Скажу по своему опыту, допустим, на двигателе Бук, Считается примерно 6 миллиграмм нормально. Опять же, напоминаю, это для стока. То, что вам нарисов... нарисовали чиповщики, за это я не отвечаю. На кассе может опускаться до 5,5. Там ниже есть расход. У меня он будет стоять на БУГе 1,24 литра в час на холостом ходу. На кассе он будет стоять 0,9. Вот, ну да ладно Поехали дальше Теперь мы выбираем Что мы выбираем? А Мы выбираем группы Примерно как на васи диагности В и прочее Мне на данный момент надо Увидеть Так, секунду Не буду тратить время Найду группы так, поехали дальше. Ставим вот эти группы. Понял. Что-то у нас бликует. Еще не понял. Так, вот так вот. Ставим. Ага. Ставим группы. Напоминаю для тех, кто... Включился позже. Вначале у нас идут измеряемые величины. Кто что-то прощелкал, может скачать для бога, для кассы вот такой файл, где все расписано. У меня на драйве есть ссылка, ищите там. Не спрашивайте, только видео, дайте ссылку. Заходите на драйв, мой блог ищите сами. Потому что меня самого утомляет эти поиски. Что мы имеем? Заданное значение 270, фактическое 481 миллиграмм. Начинаем разбираться почему. И надо бывает, если у вас машина долго работала на холостом ходу, надо перегазнуть. И тогда оно сравняется более примерно, плюс-минус там определенные. Но у меня на данный момент такой фокус не проходит. Ищем неисправность. Пойду. Там должен создаваться вакуум, который будет соответственно присасывать клапан, который будет подниматься. Тогда будет ДМРВ, датчик надува и прочая штука с блоком управления двигателя видеть нормальные, фактически реальные, реальное потребление воздуха. На данный момент надо понимать, почему тут нет вакуума. слушать. Либо виноват вот этот подверг, либо... Так, пауза, одной рукой не могу. Продолжаем. Фокус разъединил вот эту трубочку. Вакуумный насос утрояюсь, утверяюсь. С него идет палец прилипает. Видите, когда, видать, я в Крыму ползал под вертелю, немножко трубку наездила. Вот, засасывает, видите. И, соответственно, сюда не создается вакуум. Вот этот, братуха, вроде бы рад бы открыться, чтобы засосать, засосать этот клапан. Открыться в нужный момент. Но не может. Чиним вот это дело Напоминаю На данный момент у нас Заданная 270 Фактическая 481 На что это влияет? Ну если брать глобально Как техник на работу двигателя А если Брать подробно то на неоптимальное э, не, на неоптимальное оптимальное, оптимальное приготовление смеси, скажем так, по принципу, конечно, бензина в дизеле это не страшно ему наплевать сколько будет воздуха и сколько будет солярки в бензине критично, но тут особо страшного ничего нет, Ну, соответственно повысится легкая расход топлива появится сажа на выхлопнухи Да и вообще оно ну, так не должно работать. Так, чиним трубку, потом продолжение. Суть картины какова? Выдерну я все это дело. Когда валяешься на двигателе сверху, соответственно, это все дело легко переломать. Оно сосет, но сосет не туда. Сейчас делаем систему переходников. Ворачиваем дым обратно. И будет понимание того, что мы победим. Продолжение кино. Не забываем, что канал называется. Ремонтируем своими руками. Чтобы купить черный шланг. Мне надо съездить вон за ту сопку ближайшего магазина километра полтора не лениво у меня есть капельница я сделал потом когда доберусь тогда переделаю. переделал переходник все не забывайте на клапане здесь есть широкое отверстие как я называю отверстие есть тонкое оно должно стоять по месту вот тут у вас должен создаваться бак. Идем туда. Что мы имеем? Заданная 270, фактическая 311. До полтинника разбег изумительный. Если у вас вот эта штука зашкаливает, фактическая, опять же напоминаю, Перегазнули, просто бывает, когда долго на холостом ходу, вот эти показания начинают врать. Ну и поставил соответственно для спортивного интереса расход топлива 1.24, примерно как на Волге, точнее на Газели. Все, неисправность победена, теперь та ошибка, которая у нас высвечивалась свечиваться не будет всем спасибо не забывайте канал своими руками без всяких вак сервисов и прочей мишуру. ремонтируем танки в поле удачи